Ну, что, готовы? <связать> ну, очень, очень, очень, нету вот как-то так вот так, а, Я это где? очень, как очень, хорошо. Вау, вау, вау, потише, тише Не обижайтесь, не обижайтесь Это, конечно же, была шутка Нет, реально шутка Нет, то, что до столе приготовлено, это было не шутка Вот, значит Все у меня нормально с рукой Я ничего не грыз нет. Это был просто там Кетчуп Вот Ну и кусок ваты, пропитанный кетчупом Ничего такого Слушайте, ну я разумный человек Понимаете? Поэтому все вот эти вещи, они сделаны ради компании Samsung. <свят> <свят> все, что в этом видео и в моей голодовке посвящено компании Samsung. У меня только добрые намерения, позитивные. Вот, я хочу сделать компанию Samsung лучше в мире, а для этого мне нужно просто встретиться президента в компании Samsung. Потому что бюрократия гонит эту компанию в яму, она ее закапывает. Вот. Ну и согласитесь, интрига была, и вам было интересно это посмотреть. Ну и не забывайте, я вас научил, как безболезненно колоть уколы. Вот. В всяких ситуациях теперь вы сами на дому можете. А очень часто бывают ситуации, когда нужно маме, там папе, ребенку сделать укол вот такие дела правда дети почему-то родители и с опаской смотрят это батя тут затеялся шприцом вот так что кетчуп. значит к чему я это видео снял видео называется каннибализм samsung ну понятно почему samsung а вот потому что все посвящается с компанией samsung ну, основная идея видео не в предыдущем части, а э, посвящена голодовке. Да? Значит, я голодаю, и в интернете очень много видео, э, видео, много мнений по поводу того, что вот, некоторые люди голодают. Э, вы знаете, есть пост в религиях, в различных, кстати, и до 30 дней, там, пост. И побольше, ну, в разных религиях, кстати, есть посты. Вот, только по-разному называется. Вот. А, значит, э, типа, вот, когда ты голодаешь, там... <кười> Извиняюсь. <кười> когда ты голодаешь, э, значит, твое тело съедает твои мышцы. Нет. При голодовке... А, ну да. При голодовке, типа, да, жир уходит, ну и заодно съедается твои мышцы, поэтому значит голодовка неэффективная, давай в качалку, там будет закачаешься, у тебя будут мышцы, во, и жир сам как бы уйдет. Вот. А, ну да, получается ты как бы и сильно закаченный, что тоже очень неразумно. Ну для спортсменов, которые там торгу, ну, торгуют вот этими мышцами, там как бы есть, а для здоровья мышцы это все, это тоже. Во всем вы на экологии на канале экология разума, значит во всем во всех вещах нужно ко всем вещам во всех действиях быть разумным относиться разумно, вот. Поэтому ситуация следующая: я делюсь своим опытом, я обещал вам говорить правду, поэтому буду говорить правду только правду, вот. Значит, вы, наверное, кто? раз попадал в травматологию, наблюдали, могли наблюдать такую ситуацию, лежит человек на вытяжке, да, вот у нее перелом ноги, вот, и нога полностью обездвиж... обездвижена, там может быть аппарат или зарывающий, ну, всякие такие вещи, там все, вот, но эта нога, она неподвижна на вытяжке, там грузы, там, ну, почему общем видели ну кто кто не видел рассказывает лежит человек у него одна конечность там бывает ну, в общем одна допустим нога я наблюдал было так такие в жизни события вот ну и вы как знаете родственники всегда ухаживают за такими больными он лежачий либо медсестра там приносит покормить, он там кто-то может сидеть, кто-то просто лежит, приподнимает сидушку, спинку, и он там кушает, там помогают, либо сам кушает, либо приходят родственники. Так вот я в, в, лично видел человека, значит, в течение там, месяца, да, наблюдал. Ну не одного, кстати, несколько, там, понимаете, да, палата на двоих, не на двоих, не на одного рассчитана. Значит, я что наблюдал? Лежат, лежит человек, к нему приходит каждый день его там, мама или жена, там меняются по очереди, человек уже в возрасте, то есть организм уже вырос, скажем так, ну как в возрасте, лет 35, наверное, было этому человеку. И ситуация такая, значит, его привезли, когда вытянули все это самое, две конечности были визуально одинаковые. Условия такие. Человек обездвижен полностью. При этом к нему он кушает еду, которую он приносит ему из дому. Понятно, что кормят, как говорится, дома готовят как для себя. Там Никто за калориями не следит. Там Кашка, котлетки. Там И человек, я вот наблюдал, там одну-две там, котлеты. Там. То есть он ел порции такие, при которых по-любому вес набирается. Но, вот представьте, одна нога обездвижены, а вторая нет. Он не, не ходит там, ничего. Но той ногой он может шевелить. Он ее может сгибать. И он периодически это делает. Разгибать там и так далее. Вот. А нога, которая на вытяжке, обездвижена полностью, от слова совсем. Он ей вообще ничего не может делать. Так вот, смотрите, какой происходит эффект. Через месяц вот этого пребывания, при кормежке вот это там со смены это. Вот этой домашней еды, сальцо, там поджаристая салат Ну, понимаете, да, там все Только что шашлык рядом с кроватью не делали Шучу вот. Через месяц такого пребывания Нога вот этого человека, которая обездвиженно превращается в спичку Просто кость обтянутая Ну, кости обтянутая немного мышцами и кожей никакого там жира ничего не знаете когда вот лишний вес да, человека даже вот я по себе скажу ляхи там все это жиром там покрывается и так далее то есть да, да, добраться нужно еще до домой и вот смотрите тело его в норме то есть вот он как был такой ну чуть-чуть полноватый да он так и остался за счет этой кормежки даже чуть-чуть прибавил весе визуально по щекам чуть-чуть было видно да? о вот, том что он да, больничную еду не ел вот Та нога как была визуально, скажем так, так и осталась. Вот. А эта нога реально, потому что постепенно мы начали там уже чуть-чуть условия облегчать, то есть грузы уменьшаются. Ну, понятно, как это работает. Кто не знает, посмотрите в интернете. Вот. Так я вот к чему говорю, вот эта длинная моя такая тирада, значит, что посмотри, ситуация такая, наше тело очень разумно сотворено, создано. Еще раз говорю, спасибо Творцу. У нас все это, все есть. Так вот, когда человек много кушает, и у него лишний вес появляется, да, это мое личное мнение. Вы, наверное, видели мраморную говядину. Это, значит, коров в определенных условиях, там, пиво, музыка и неподвижность. И у них получается мясо это мышца. В разрезе эта мышца выглядит мясо и много-много прожилок жира. Нечто похожее, я считаю, происходит в организме человека. Мы ведем мало подвижный образ жизни, реально, вот. и получается, когда ты много кушаешь, мало двигаешься, не только поверхностный жир появляется, но еще начинаются появляться вот эти прожилки в мышцах. Как это ощущается? У вас начинают мышцы менее подвижны быть не из-за того, что жир сверху, а из-за того, что идет расслоение мышцы изнутри вот этой жировой ткани, понимаешь чем дело? И появляется вот кто, у кого лишний вес, так, особенно у кого очень большой лишний вес, у некоторых два, два веса, представляете? То есть по норме 70 килограмм, он 140 вес. Ребята, это, это сумасшествие. Это путь никуда. Так вот смотрите, появляется такая э, проблема, как сводит мышцы. То есть, если вы раньше что-то могли сделать, там какие-то движения, при нормальном, разумном есть? Это? Разумном. Что такое разумный вес? Смотрите в предыдущих видео. Смотрите, вы внимательно смотрели. Вот. При таком, э, когда вот эта мышца расслаивается на мраменную да, да, человеку. Ну, Мраморная гуманоидина, говядина, гуманоидина. Блин, даже не знаю, как это и назвать, как научный метод придумать. Мраморная человечина. О, мраморная человечина, да? О, мышца становится за счет вот этого э, сал, э, прожилок сала, менее подвижно, но напряжение не исчезает. При, и получается вот... В этих э, пик, ну, в тех движениях, которые раньше вы могли сделать проще за счет подвижности самой мышцы, здесь эта прослойка начинает расслаивать мышцы, происходит, организм начинает защищаться и включает вот, эту, вот этот спазм, вот этот, то есть прекращает дальней, чтобы не было разрыва там, э, межмы, там, мышц, там, сухожилий там, и так далее. Там, таких моментов. Это не медицинский факт, это не, док не научное доказательство, это лично мое ощущение, мнение. Если есть медики, вы скажите, скажите, что ты несешь, вопросов нет. Я никого ни к чему не призываю, никого не заставляю верить в это. Это мое мнение. Так вот, смотрите, организм у нас до того разумно продуман, что да, когда человек худеет, ну, в смысле, голодает, голодает, да. А, жир ⁇ это аккумулятор. Запомните, я еще сниму отдельное видео. По итогам, если живой останусь. Вот, по итогам, даст Бог. Даст Бог. Вот. Значит, э -э -э, это аккумулятор. Жир ⁇ это э -э, человеческий аккумулятор, да? Энергии. Вот я 70 дней не ем, пью воду. Я еще живой, да, там. Качество жизни ухудшилось, ребята, да, тяжело, да, э, вот это предыдущие, как это, перформанс или как это, инсталляция, когда под дверью это что да, ладно, вот, хотел сделать красочнее, но сил нету, и кетчуп красный закончился. Получился тот, который, который был, а в магазин сил нету идти. Вот. Значит, Человек из жира, который у нас есть, да, он не только питает нас энергией, у меня есть подозрение, поэтому я говорю, тест на витамины давайте проведем в разных условиях, я на это тратиться не буду, хочешь, пожалуйста, есть вся информация, только пиши на тест витамины Samsung, и тогда пойдут туда гроши, вот. так вот поэтому я считаю, это мой это, мысленный, ученые до сих пор в этом, ребята, не разобрались, при разложении человеческого жира происходит и не только витамины какие-то вырабатываются. Да, да, у меня такое ощущение есть, что есть и витамины вырабатываются. Вот. Но и вот эта мышечная ткань, она очень как... Она, да, она, она перерабатывается. Да, но не в таких катастрофических скажем так темпах как многие говорят ты что будешь голодать все ты будешь там худой и жирный вот и там сколько-то килограмм сбросил это вода у тебя ушла да ничего подобного воду если не пить вообще тяжко поэтому вода первая, особенно в неделю это, это просто еда твоя вот поэтому там не может вода уйти уже реально тело начинает включать механизмы когда вот этот желудочно-кишечный тракт затормаживается и так далее Живой э, организм включает ну, Батарейки свои начинает переключаться То есть То, что он зарядил вот это жир топлива Он начинает перерабатывать Поэтому и вот привкус этого кито, Китоска дойдет Этот привкус ацетона Запах ацетона от меня всего Вот, в этой комнате сейчас пахнет ацетоном Ух, все вот, кто заходит в кладберь, Ух, ты чё тут этот На, Во все тяжкие досмотрелся Говорю, не-не-не, ребят, смотрите Все, никаких тут нету синего ничего такого мета <смех> вот. так вот смотрите поэтому организм расходует если расходует мышечную ткань то очень разумно белок вот. ну и как вы знаете вот кто занимается этим кач качем да они используют протеины там разные чтобы вот добавлять это всю мышечную ткань опять же видите есть механизм который позволяет организму эту мышечную ткань на к а, увеличивать наш организм он просто полюбите свое тело тело еще будут много раз повторять это вмещили, вместилище местилище души это скафандр для для души чтобы пребывать на этой земле и чтобы выполнить свое предназначение это как в космос выйти без скафандра никак так и здесь для души без скафандра в смысле тела ну никак Невозможно пребывать на земле. Вот. Поэтому закругляюсь. А, значит, а... К... в чем каннибализм? Когда ты голодаешь, да, тело сжигает свои, свой жир, то есть перерабатывает свои аккумуляторы, включает. Это защитный механизм организма. Потому что человек не может питаться круглосуточно и так далее. 70 дней я нем, не и организм предназначен, приспособлен для того, чтобы сохранять свои функции. Да, там есть, еще раз говорю, определенные нюансы. Смотрите в предыдущих или туда, куда тут? Ну, не, не, так не надо. О, смотрите в предыдущих видео, я там все рассказываю. Да, долго все, но это люди, блоги, я с вами, как говорится, веду задушевные беседы, поэтому такие длинные. Вот. это не то, что там техническое кто-то, кто-то, то, -то, то, то о, ты классный пацан ты там за не за минуту нам все рассказал теперь, не, ребят, здесь не так не, будут видео и такие но здесь все от души как говорится, это кусок жизни я его к вам вот так вот выкладываю, да? кусок своей жизни вот, поэтому закругляемся, да, каннибализм есть, когда организм сам себя потребляет, вот этот перформанс инсталляция было, чтобы вас немножко взбодрить а, по, по, по, подтолкнуть, чтобы вы написали в компанию Samsung. Не-не, а, здесь нету. Никакого стирального порошка здесь нету. А, чтобы вы написали в компанию Samsung, скопировали ссылку на первое видео, вставили в сообщение и написали, пожалуйста, президент компании Samsung, ответьте, отреагируйте на это видео Ивану Сергею. Так, ну вроде все, вроде все, вроде все, что я еще хотел сказать. Вот что-то, как всегда, забыл, да, вот как всегда забыл. Как всегда забыл. Да, и кстати, э -э, наверное, слышали, да, такие медицинские э -э, нюансы такие, что вот у людей диагностировали, да. Что у него двойни, да, у женщин беременных. А, вот, а по итогу происходит. Э -э, это реальные факты что второй младенец как бы исчезает, а это белковая ткань, организм тоже это все как бы по каким-то неведомым, да и не нужно причинам там вот, либо вот как некоторые там какие-то вот есть какие-то там на теле наросты какие-то да допустим а со временем они раз исчезают. То есть вы их там планируете к хирургу идти, чтобы он удалил их там, там, там, что же я заладил там, хирургически удалил, а они сами собой проходят. Растворяется у себя же на теле. По факту, по факту, если взять механизм нашего тела, то он сам по себе вечный. У нас есть все в организме, чтобы Клетки, это, ну вот, с рождения до определенного возраста все знают, это уже доказанный момент, что у нас клетки обновляются, даже сейчас у нас есть обновление каких-то функций. Вот эти все вот возрастные вещи, которые возникают, это уже, как говорится, остановка процесса обновления. До 25 лет, по-моему, организм полностью обновляется, а потом только начинаются какие-то моменты и растет, да, растет, развивается. Вот, а потом только идет обновление, там печень, сколько-то там циклов. Там, в общем, пока вот я с вами разговариваю, у меня какие-то клетки обновились. Вот эта кожа, что сшелушивается там, все. Поэтому, в принципе, наши организм – это гениально. Это, как-то не выругаться сказать, это просто шедевр. Это, бред, как, это просто, ну, спасибо Творцу. Называйте, как хотите его. Спасибо Творцу за наше тело. Поэтому полюби свое тело, займись собой. Подписывайся. Спасибо за донаты. До встречи. Я думаю, вы, вы, ты приятно провел время за просмотром этого сумбурного видео. До встречи. До свидания. То есть до встречи с видео.